Я... Это я? Должно быть, это такой эффект от косметики. Не хочу хвастаться, но... Я великолепная девушка.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 Ня! Ня! Ня! Ня! Ня! Нахуя хуйни дохуя нахуя! Что ты видел? Успокойся! Что? Ну как бы там это... Вот... Мутандин! Это хозяин! Я надеюсь, что вы поладите! Если ты опять задержишь лис, я тебе снова забру! В этот раз все будет нормально. Слышь, дура, ты что делаешь? Руки прочь от моего одинасты! Больше тоже нечего? Тогда давай сожжем твой шарфик от губ, он явно гореть будет поярче. Старший братик, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не. Это мой старший братик. Это вы, Гарри Берджерон. А кто спрашивает? Мы. Кто мы? Смотря кто спрашивает. Я. Кто я? Смотря кто спрашивает. Такой коленок, закинутый за спину, дополнит образ. Образ? Похоже на моего брата. Ходил в черной кортке с этой дурында за спиной. Включай и смотри. 21 Танцуй. Ты пока не умер. Взгляни только. Эй. Сразу? Да. Не привык я держать по одному в каждой руке. Но, похоже, этот вызов стоит принять. Мои знания мне нужны лишь, чтобы заполнять пробелы. Даже так можно? Вы что, хотите, чтобы от нашей крепости камни на камне не осталось? Простите, пожалуйста! Хотя больше всех зданий ломаете именно вы. Часто случается. Т Ты права. Когда я крепко сплю, у меня всегда так... Подожди, я говорила не о том. Если вам любопытно, то можете как-нибудь зайти в мою комнату. И я все вам покажу. Что? Просто посмотрите, хорошо? Покажи что? Покажешь это? Вашему царю показали фигу! Не простим обиды! Умрем все до последнего! Победа! Победа! Что происходит? Везучий извращенец!